Друзья, всем привет! С вами Маргарита Буглева. Это видео я хотела бы посвятить такой теме, как «У кого работает сетевой бизнес?». Для начала расскажу свою историю. Придя в сетевой бизнес, абсолютным новичком сразу столкнулась с рядом препятствий, такими как непонимание близких, окружающих, в частности, моего супруга. Но методом уговоров, переговоров мы пришли к согласию. Далее, когда у меня появились первые успехи в бизнесе, случилось непоправимое. Мой наставник, девушка, которая меня сюда пригласила, вышла из бизнеса. Здесь я, конечно, будучи новичком, растерялась, так как привыкла, что она ведет меня за руку, постоянно поддерживает и ушла в спящий режим. Но благодаря вышестоящему наставнику вернулась в бизнес. И что я могу сказать, проанализировав свой опыт, свою ситуацию, что сетевой бизнес работает у тех людей, которые здесь работают. Больше ничего не надо. От вас требуется лишь искреннее желание что-то сделать, состояться и работа. Пусть даже небольшое количество времени, но тем не менее постоянно делать действия, которые приведут вас к результату. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч!